Компания Electron с вами Александр Чумаков. Продолжаем изучать автоматизацию трикотажного производства. Футболка пола, подшив низа часто производится в отдельности полка, в отдельности спинка, раздельная. Казалось бы, все просто. Но сколько может изготовить деталей в час ваша швея? А если, скажем, завтра не будет швей? тов данной машины готов за один час выпустить 350 400 деталей в час вот так подписывайся на наш канал ставь лайк пиши комментарий поделись с другом